Ах, как хочется вернуться, ах, как хочется ворваться в городок. та -дам! Ну что ж, всем добра, ура, игра приветствует вас, друзья. С вами вновь Олег, он же бородатый скреч продолжает выживать и исследовать мир Вальхейма. Совершенно по-новому. Ну и в данном же выпуске я расскажу, покажу, каким же образом мне удалось развиться, что построить, до кого приручить, куда сгонять и так далее, ребятки. Об этом и о многом другом в сегодняшнем выпуске, поэтому поставь, пожалуйста, лайкос под данный видос. Мне очень нужна, важна твоя поддержка. Взамен за твои лайки я буду радовать тебя годными, крутыми видео по самым разным современным играм, таким, например, как Вальхейм и не только. Ну а мы, конечно же, начинаем! 6. Шестой... догоню же тебя, собака такая, опять убежал от меня, а не хочу за ним бежать, то уж я совсем сегодня не в настроении, чтобы бегать за оленями. Ну что ж, добро пожаловать в мое собственное скромное жилище под названием Трактир. У оленя, да, так называется это место Что у нас здесь появилось э, в сравнении с прошлыми видосами? Давай сразу же начнем с входной группы Ну, во-первых, значит, я здесь продолжаю засаживать огородики свои Здесь мы, значит, выращиваем свиночек Ай, какие сочные, какие свежие свиночки Как хочется же скорее пустить вас на шашлык-башлык Давно так я хочу его попробовать именно из вас Здесь у меня продолжение огорода Здесь у меня тоже дохрена морковочки Я ее выращиваю, чтобы кормить вот этих вот вот Наглецов пушистых, которые никак не могут без жрачки обойтись буквально даже 5 минут, на 5 минут оставишь, все, чуть не забор мне весь под корень сгрызает, они пеньки только остаются каждый раз приходится переделывать, зараза такая, а ну что, это я все о старом, да о старом пойдем, тебе покажу, что у меня нового появилось в моей, значит, этой всей богадельни. так, заходим внутрь и вуаля здесь, значит, мы немножко отсыпали дровишек да, нарвали, нарубили в моем вот лесу который там у нас находится, да, дрова нам нужны для того, чтобы топить камин, чтобы готовить на костре вкусную еду а питаемся мы ни много ни мало вот такой вот едой, соус с мясным фаршем, значит, такое у меня в рационе, рогуй из ленина, пожалуйста, и еще у нас есть морковный супешник, без которого я, ну, просто-напросто не викин. самая нормальная жратва готовится именно вот здесь, здесь на стол плотника, здесь мы много чем занимаемся, она у меня прокачанная, все дела здесь стоят у нас, и шкура, смотри, и топорик, и Тесла, у нас все здесь есть на месте. Так, здесь, у нас, значит, переходим, у нас кухня находится, да. Две бочки стоят, которые уже наполнены, забродили, сбродили, и можно их уже, как говорится, разгружать. Но я их как-нибудь разгружу попозже, просто сейчас я продемонстрирую, что у меня имеется. Так, давай мы что-нибудь захаваем из этих сундуков, что-то я жрать так хочу, надо перекусить, да. Так, отлично, выносливость нам нужна, медочек, да, у нас грибочки непонятного происхождения. Главное, чтобы потом меня в сортир сразу же не прослабило после этой... По... После этой еды. Ну да ладно, я сейчас бегу, тут недалеко. Так, ладненько, что-то мы отвлеклись. Короче говоря, здесь у нас мини-кухня, хотя она на кухню-то вовсе не похожа. Но это, ребят, полевая кухня, не путайте нормальную кухню с полевой. Так выглядит настоящая полевая кухня с жесткого, хардкорного викинга, как, например, я. Так, ну что ж, пошли, я тебе покажу свою кузницу. Да, вот тут у нас расположилась кузня. Да, тут написано даже для специально одаренных людей, что это кузня, да, если ты вдруг не понял. Кузня это у меня здесь, да. Короче, тоже я ее немножко облагородил. Так, вот этот стол вообще здесь, зачем он нужен? А? Надо бы его выбросить. Куда-нибудь он за забор подальше Он здесь просто-напросто мешает Освещает ее вот такой вот светильничек сверху Я повешал, здесь мы значит куем Здесь мы ремонтируем, да-да-да Вот тут у нас значит, смотри, железочки уже плавятся Да, не поверишь, но я уже за кадром сбегал И добыл себе немножко железа но ну, потому что не могу я без него Мне просто-напросто необходима была Железная кирка, которая теперь у меня Имеется, вот так вот она выглядит И я в скором времени пойду На гораздо большее, знаешь, добычи. По различным шахтам, по различным по полезу подземельям Добывать себе железную, а и не только руду В планах, конечно же, у нас добывать Уже переходить потихонечку на серебро Для того, чтобы уже выковать нормальную себе броньку Ну, значит, у нас печечка, ничего такого особенного Не добавилось, не прибавилось Да, все-таки стараюсь показать тебе все то, что у нас отсутствовало В прошлых видосах я уже показывал Но что-то, может быть, уже появилось новое Да, а что у нас нового появилось? Так это вот тут я немножко расширил свой склад Поставил гораздо больше сундуков Потому что в эти сундуки у меня уже все не помещение. Ты посмотри, у меня тут уже все ломится, тут у нас и камень, и все, ой, вот тут, кстати, пусто было ну, короче, очень много уже ресурсов, особенно вот тут трофеев, у меня накопилась целая гора И я не знаю, куда уже их распихивать, поэтому построил здесь второй ряд хранилища, чтобы у меня все точно а, помещалось Так, ну что ж, пойдем, я тебя в дом заведу, покажу тебе, что да как, заодно и отдохнем, а от у нас что-то уже смеркается а, Темно стало, нихрена не видно. Так, ну что ж, вот такое у нас сверху скромное жилище. До да, башка уже древнего здесь красуется. Хотя я его на видосах еще не убивал. Можешь, как-нибудь, по твоим заявкам, если надо будет, да, я пришибу этого парня специально для тебя. Покажу тактики, как я это делал и так далее. но по-моему, я где-то уже это записывал. Ну да ладно. Короче, с древним мы разобрались, как ты видишь. Тут еще кое-с кем мы разобрались, да. Как видишь, тут полно у меня всяких отсылок, как раз монстром, которых мне уже удалось победить. Да, угадай, чей вот этот трофей! Опытный глаз, думаю, уже догадался. Да, для тебя испытание, дорогой зритель, чей вот эта трофей чей, чья вот эта вот куртюшка такая темненькая назови меня пожалуйста в комментариях и чья вот эта вот башка тоже пожалуйста назови будет очень приятно надо было еще а, по поводу древнего не говорить что это древний да и просто напросто спросить что это за чей трофей то скажи опытный викинг если ты действительно опытен то ты назовешь все трофеи которые ты здесь видишь в этой богадельне моей ну что ж мы перекусили вроде бы сытые и довольные давай посмотрим так все ли у нас в порядке со стаминкой. вроде бы да все в порядке тадам друзья вот такой у нас видос открывается с вида из окна Тут у нас, значит, выход, кстати, можно выйти и вот отсюда, да, из моего склада прям-таки можно выйти в порт, мини-порт, тут я все-таки дострою, да, его здесь у нас, значит, выход на... налево, когда нам поворачиваем здесь, у нас, значит, специальная постройка с порталами, да, через, через эти порталы мы можем путешествовать туда, куда нам заблагорассудится. В частности, вот этот портал у нас ведет, по-моему, к боссу древнему, да, к его алтарю. А, вот этот портал у меня пока что в свободном доступе, то есть он для путешествий из любой точки мира, куда я, например, отплыву. Ну, а здесь, собственно, у меня уже располагаются мои лодочки. Это, пожалуйста, Дракар есть в моем же пользовании и Карви. Плот я не стал делать, да, ну, сами знаете почему, но кто плоты делает? Разве что только лишь для какого-нибудь антуража, для эффекта, то есть э, атмосферности и не более того на плотах уже я, к сожалению, не плаваю, а может быть и к счастью, да нахрен нужны, они тормозные, тихоходные, еще и змей тебя за пятку там покусать может как следует. Ну да ладно, короче, ребятки, вот такой у меня порт с кораблями, все как положено. И самое интересное, что вот я здесь построил, ну как интересно, просто деревянная построечка под названием алтарь. А, куда ведет этот алтарь? Конечно же, к алтарю, а именно к алтарю с трофеями. Возможно, я сейчас сделаю кое-какое полезное дело. Мы с вами сходим и повешаем трофей древнего уже на этот алтарь. А, мне необходимо взять его баф и для того, чтобы построить свой следующий лагерь более быстро и более а, эффективно. Да, что у нас дает а, сила древнего? Сейчас мы с тобой и проверим. Как раз таки покажу тебе, как работает вот этот вот алтарь и куда он, собственно говоря, а, ведет. Ну что ж, телепортируемся. Оп! Что ж такое? Я не понял, что это было сейчас? Ха -ха! Смех, да и только. Короче, я нагрузился железом, да, у меня в инвентаре куча железа, а с железом-то мы через порталы перемещаться не можем. Ну что ж, раскладываем все по полочкам, берем трофеи древнего и погнали, друзья, навстречу приключениям, прям-таки к алтарю трофеев. Каждый раз сюда бегать это за пары еще та, поэтому я придумал вот такой вот э, способ. Ну а тут, конечно же, нужно немножко ножками поработать. Специально, друзья, не делаю все впритык для того, чтобы мой персонаж не зажирел в конце концов, а мог хоть как-то передвигать своими конечностями. В конце концов, когда мы бегаем, мы можем нарваться вот на таких вот типов, да, которые дадут нам немножечко ресурсиков. Да, здорово, ты смеешь, да, получай в бубинец. Отлично, ребятки. Получили мы еще мясо по пути а, Никса, который тоже можно потом использовать. Тут еще и кабанища, Ванища. Иди сюда. Иди сюда, тебе говорят. ты что здесь ходишь? Без лицензии. А ну придави лицензии, покажи документы. Не показал нам документы. Еще один. Это что, твой друг, что ли, был? Ну, иди сюда. У тебя, может, документы есть? Ну, а бубинец. С одного удара просто выношу этого парня. Так, ну что ж, а, суть-то у нас остается сутью. Мы пришли, ребятки, сюда специально, чтобы повешать, наконец-таки, трофей а, древнего. Вот тут он должен располагаться. Ну что ж, украшай давай уже мой алтарь, чтобы мне здесь приятнее было находиться. Ха, ха вот он и повис. Возьмем его силу, нам она пригодится, потому что в ближайших своих сериях, в ближайших своих планов у меня, это постройка совершенно нового форта, для которого мне потребуется много древесины. И вот как раз-таки сила вот этого древнего бога нам-то и поможет в добыче древесинки самым таким легальным путем, наверное. Да, может, не совсем легальным, да. Рубим, короче, где попало и без лицензии. Пойдем, я тебе покажу еще одну локацию, которую мне удалось открыть. И ты не поверишь, что это будет? Да, мне очень сильно повезло в этом мире. Как же мне все-таки повезло. Сейчас ты увидишь, про что я говорю. Ау! Да, у меня есть еще один портал, который тоже, тоже очень даже полезный, который ты, наверное, уже увидел, куда ведет. Да, друзья, наконец-таки это случилось. Не слишком долго мне пришлось шастать. Я на этого чертова торговца Хальдора. И вот тут он у нас находится, этот братишка. Мне, ребят, несказанно повезло, потому что у меня вот все персонажи, все важные места, все важные боссы, они оказались а, вообще недалеко от моего изначального места а, спавна. Вот, пожалуйста, можно сказать, на том же самом острове, где я и появился. Вот он, значит, у нас алтарь. С этими, значит, черепками С головами, а вот у нас Находится здесь а, наш с вами Торговец Хальдер, все, ребят, на одном Острове, пришлось мне побегать Немножечко, да, и вот на этом небольшом пятачке Я нашел все практически Необходимые мне Важные точки, тут, как ты видишь уже, наверное Да, и у нас босс масса Костей вот здесь у нас находится, да Здесь у меня и древний, короче, все реально На небольшом пятачке, либо это после Обновления Heart and Home, нас разработчики Немножко все это дело пофиксили, чтобы нам не пришло по, по краям карты шастать И все у нас в середине Либо я, друзья, не знаю, с чем это связано Может просто я везунчик, и мне так несказанно повезло Что у меня все просто-напросто по-другой Здорово, дружище, как у тебя дела? Давай посмотрим, как раз-таки, сколько у тебя громовой камень стоит Да, из того, что добавили у него в последнем обновлении Это вот появился громовой камень Я уже говорил о, о его применении Он нам нужен для крафта мусоросжигательной установки Которая позволит делать тебе гораздо больше угля Из всяческого разного хлама И не Придется тебе перегонять твою драгоценную древесину в этот э, ресурс. Можно делать реально из хлама уголек. Поподробнее я об этом мусоросжигателе рассказывал в одном из своих видео. Переходи в плейлист, там ты найдешь гораздо больше интересного, чем есть это на самом деле. Ну и раз уж я тебя привел к этому хальдеру, давайте продемонстрирую, э, что мне удалось найти также недалеко от этого торговца. Про босса массу костей я тебе уже рассказал, и он действительно недалеко от э, хальдера. Вот тут я буквально несколько метров прошел. Пол. Вот как ты видишь, здесь у нас первая крипта попалась ну, Пойдем, я сейчас сразу же туда же схожу Блин, единственное, хватило бы мне сил переплыть через эту речечку та та -да та -да та -да та -да -да, поплыли Вот тут, видишь, я построил, построил небольшой фортпост. Это для добычи первой партии Железа, которую сейчас я благополучно а, Переплавляю Да, вот здесь, значит, я жил некоторое время Кантовался, боролся с грейдворфами С этими надоедливыми пеньками Которые все никак не успокоятся и постоянно Мне а, досаждают Давай мы как раз таки сейчас здесь перекусим с тобой Да, восстановим немножко силы и энергии А нас тут уже ждут, смотрите, какие ребятки Бодрые, заряженные позитивчиком Здорово! Че, не ожидали Такого теплого приема? Да, а у меня Оказывается, молоточек с собой был просто Пушка! Бомба! Ха, вы об таком не слышали, а у меня он с собой всегда... Таким вот способом мы расправляемся с местными скелетами, да. Здесь же я открыл вот такой вот первый а, скрепчик. Немножко пройдя дальше, да, вот туда вот в лес. И причем я вот от этого, кстати, скрепа и заметил вот эту вот сразу же голову от третьего босса массы костей. Кстати говоря, гайд по убийству которого есть у меня на моем а, канале в плейлистах. Ты можешь найти гораздо больше информации. И тут смотри, сколько интересных а, моментов. Я бы не нашел эту голову, если бы не вот эти вот светящиеся фонарики. Вот от того склепа. Вот там вот у нас какая-то э, построечка стоит. И вот там тоже. Да, я бы не стал здесь шастать, если бы не привели меня сюда вот эти вот построечки, которые я все благополучненько-то уже и открыл. Да отвяжись ты от меня, костлявый! Какого тебе черта здесь надо? Пшел вон отсюда. Вот она, ребятки, голова, на которого мы пойдем буквально, наверное, за кадром тоже. Какой-нибудь из следующих моих приключенческих миссий. А может быть даже и на видосе я покажу, как его убивать еще разочек. Да. Да, очень сложный босс на самом деле, и с ним, когда его убиваешь, нужно... Ох ты ж, ё, какие крутые пацаны, смотрите, Драугер с двумя звездочками, да ну нафиг. Самые, самое э, здесь э, утешающее то, что это у нас не лучник, или подожди, или ты лучник, По подожди, это лучник, да? Короче, у нас ситуация, ребятки, просто-напросто критичная Надо валить отсюда, пока этот лучник не применил свой лук на мне У меня нет, ребятки, способов, чтобы от отбиваться от лучника Драугра с двумя звездами Это очень жесткий тип, на самом деле если он один раз попадет, то я, наверное, вообще без каких-либо вопросов откисну Мне больше ничего не останется, кроме как снять свои портки и нагадить прямо на том месте, на котором я и стою Как вам тут живется на болоте? Что, не могли себе найти место какое-нибудь более приятное? Че вам здесь на болоте? Намазано что ли чем-то? Вы видите, вот даже выстрелы от обычного Драугра, как меня просаживают. А представляете, как будет больно от драугра лучника второго уровня. Там что-то кто-то еще подстреливает. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой, ребятки, сложная ситуация. Не могу никак совладать. Я с этими типами. Вроде бы драугры, а вроде бы жесткие. Пропускаю, я пропускаю. Еще разочек пропускаю. Еще разочек пропускаю. Не может быть такого. Ну иди сюда, задолбал уже. Отлично лет Он не так сильно страшен, лишь бы меня не догнал вот тот Драугер, который был вот в той стороне. Они, кстати говоря, очень далеко могут преследовать, и если от них вовремя не ретироваться, то может очень больно прилететь. Да, я, ребят, проверял, я даже был, помню, в серебряной броне в одном как-то из своих выживаний, и против меня играл именно Драугер с двумя звездами, и он по мне попадал, блин, а у меня нет стрел? Серьезно? Капец, друзья, вообще не подготовился я к данному походу. Короче, да, друзья, про этого Драугера, про вообще Драугеров, особенно с двумя звездочками, то есть третьего уровня. Не подходите к ним слишком близко и не вступайте в бой, особенно в дерьмовой броне, например, такой, как у меня. Он идет за мной до сих пор? Это он? Подождите-ка. Или это кто-то другой? Нет, тут, по-моему, много у меня всяких разных мест, где спавнится Драугер, но это, по-моему, не тот Драугер. Короче, друзья... Тикайте, как только видите такого парня, ну или вступайте в схватку, если же у вас какое-нибудь топовое оборудование, типа там, не знаю, брони из черного металла, тогда еще можно будет как-то сдержать или парировать выстрелы от таких существ. А так вообще не собираюсь связываться. Потрошков я, как говорится, набью из других более слабых существ. Это вообще не проблема. А вот чтобы спотрошили меня за один выстрел, это как-то неприемлемо, потому что я сейчас играю этим персонажем на максимальную эффективность. Я берегу, как говорится, свою девственность молоду. И вы только посмотрите на мои статы на данный э, момент. Бег 51, прыжок 41, топоры 47, рубка древесины и так далее. Друзья, я стараюсь прокачиваюсь и не стараюсь, не сливаюсь. Все, как говорится, Стараюсь делать на скиле, и если ввязываешь какую-то драку, то я к ней Обычно готовлюсь как следует Что ж, раз уж пошла такая пляска, и раз уж Я начал тебе рассказывать про тех Самых боссов, к которым я уже имею доступ Давай мы с тобой сходим на древнего Что ли, я не знаю, и восполним Свою коллекцию утерянных трофеев которые у меня висел, красовался на стеночке И тут, значит, я его просто-напросто Просрал, использовав на алтаре Сейчас, друзья, давайте подготовимся, значит, к битве С древним, Вообще, если честно, то, что ты сейчас Видишь, что делаю я, так не делаю, потому что что для того, чтобы идти к древнему, нужно, чтобы и дождичек закончился. О, прям как по щучьему велению. Смотрите, ребят, и дождик сразу же э, закончился. Да, и желательно идти на него днем, чтобы ночью просто-напросто э, не промерзнуть. Потому что на начальном этапе, если вы находитесь до да, битва с ним, э, может оказаться достаточно э, долгой. Так, ну что ж, для того, чтобы его вызвать, достаточно просто-напросто подойти вот сюда, вот к алтарю. При этом у тебя должны быть три э, древних э, семени. Складем их, скажем, на цифру 5 и применяем вот здесь. Ну что ж, при носим ребятки, жертву и начинается представление. Давайте вот сюда медовушку одну поставим, а, покуш бы не помешало нам. Ну да ладненько, а, броня как минимум на тебе должна быть тролль, а не ниже, чтобы сдерживать удар... От его, значит, всяческих различных Помогающих штуковин Да, вот он уже появляется И можно потихонечку накидывать В расслабленном таком состоянии Самое опасное, что он делает, это Выпускает вот такие вот веточки, которые Достаточно много урона наносят Если ты не в тролле и броне сюда придешь Будет существенно э, Больно, Но ну, а вообще в целом Вот сейчас я специально продемонстрирую, да Также у него вторая есть атака по площади Ты не просто-напросто не сможешь стоять на месте Когда он будет выпускать вот эти свои и, а, непонятные штуковины Да, вот эти корни, которые будут ему помогать Просто-напросто настреливаем издалека Да, никуда не торопимся Вот, кстати, прилетела В тролле и броне не так сильно на самом деле прилетает Да, поэтому можно спокойно держать удар Просто бегая из стороны а, в сторону Почему многие боятся выходить на босса древнего на начальном этапе игры Босс достаточно медлительный Босс достаточно удобный И если соблюдать определенные правила То с ним можно бороться достаточно легко Мы просто его потихонечку раздамаживаем и все Ну вот сейчас уже более-менее критичная ситуация Но тем не менее мы его передамаживаем, да вот этого типа надо, кстати, уничтожить Что-то он там, тут нам мешает Уйди отсюда, не мешай представлению И все, друзья, древний у нас повержен Вот таким вот образом он, интересно, взрывается И дает нам свой трофейчик Раз И, конечно же, ключик Вот самое основное, конечно же, это ключик Он нужен для того, чтобы открывать а, склепы, крипты на болотах Для того, чтобы можно было взять с них а, железо, естественно Да, то есть после древнего мы получаем доступ к железным криптам а, После чего начинается совершенная наша новая эра э, в нашем развитии, конечно же. Ну что ж, на сегодня я пока что продемонстрировал тебе максимум контента, который есть на текущий момент в моем выживании. Что ты, зритель, думаешь по поводу моего выживания? Напиши, пожалуйста, в комментариях. Мы с тобой, конечно же, все это дело обсудим. Также пиши, как ты привык выживать. Выживать в Вальхеме, что ты интересного любишь строить, что ты любишь делать и вообще, может, какие-то у тебя фишки свои, секреты по этой игре. Смело приши мне, предлагай, и мы с тобой вместе все это дело обсудим. Но ну, а на сегодня пока что это вся информация, которую я тебе хотел предоставить. Играй только в самые крутые топовые игры, приятного тебе геймплея, еще обязательно увидимся и услышимся. Продолжение, конечно же, следует!